Друзья, всем привет! С вами мой Геннадий Истомин. И сегодня я решил поделиться своим изобретением. Ну, оно может быть не новое, может быть у кого-то уже есть. Это так называемая паровая камера для распаривания дерева. У меня в данном случае это мини-паровая камера. Ну, ее можно увеличить, если это необходимо. Ну, в зависимости от того, какая нужна заготовка. Ну и теперь давайте я вам расскажу более подробно о том, из чего она состоит. Поехали. Вся паровая камера состоит из труб ПВХ, это сотка и непосредственно парогенератора, который как раз дает пар, это бытовой, он продается в магазинах, таких как Ашан, стоит копейки, там рублей 300-400, ну и работает от электричества, хотя можно приспособить и от кастрюли шланг сделать, то есть это кто на что гораз так непосредственно с этой стороны мы закладываем сейчас я их открою здесь вот не видно Сейчас подниму. Вот выходит носик видно и дает сюда пар потом здесь он у меня закреплен пока скотчем но мне скотч не нравится скорее всего придется его пистолетом пропаять вот. потом дальше с этой стороны сливная так вот она открывается. Он у меня шатается, то есть я не придумал никакие приспособы, наверное, нужно. Я так что-нибудь подставлю, он мне стоит ровно. Вот здесь можно слить воду, потому что образуется вода. Вот. И здесь у меня есть вот такой вот клапан. Сейчас я его тоже пока не надевал. То есть здесь я вкрутил болтик. Сейчас мы его открутим. Вот. Он придерживает внутренний клапан, ну то есть тут немножко обратная система сделана, он придерживает вот этот вот клапан, вот такой вот клапан, следовательно не выпускает, ну, вот, за счет болтика, который давит сюда, он не выпускает пар, но если надо, то можно его спустить, то есть как раз вот за счет откручения, чуть-чуть ослабления данного шурупика, он открутится. Вот такое нехитрое приспособление, в принципе, достаточно удобное. Ну а теперь давайте посмотрим, как он непосредственно парит. Заливаем воду в него. Желательно вода, чтобы была чистая, утилированная, чтобы не было накипи. Можно также посмотреть сбоку уровень. Дальше плотно закрываем крышку, чтобы не выходил отсюда пар. Я взял небольшую заготовочку, сухую, положил ее, можно больше. После чего плотно закрываем отсек крышкой, чтобы пар не выходил. И ждем минуты три. Итак, ну прошло около трех минут, даже немного меньше. Вода, видно, что уже вовсю кипит. Следовательно, поступает непосредственно в наш аппарат так называемый. Можно видеть, что нигде не видно пара, чтобы он где-то выходил. Ну, чуть-чуть попозже, может быть, можно будет приоткрыть немножко клапан, чтобы не создавать сильного давления. Так, ну, прошло где-то минут еще 5. Не будем мы до конца ее выпаривать. Давайте посмотрим, как это все там внутри происходит. Вот, видно, пар выходит. Вот, видно, что вот парит. Что там идет по во все вот. Эй, аккуратно ну, вот заготовка уже начала станов... по краям особенно влажно становиться уже даже можно немножечко ее вот я взял она уже начала да вот она уже, уже, уже дается так сказать вот. так что в принципе рекомендую можете взять на вооружение всем пока